была вот такая вот фигня потом с нее сняли обвесы получилось вот такая теперь ее с помощью четырех погрузчиков погрузят на вот эту вот российскую фуру О, ну не снимай пока не, считала, не, не, не снимай с... пока да. Да, это же целая передача для Discovery кавери этот сюжет с руками оторвет кто же еще опрыскиватель меня хорошо видно Я нормально видно Это для азамата битва титанов